Микрофинансовые организации, как и банки, оставляют за собой право не сообщать клиенту, почему ему отказали в кредите. О причинах такого положения дел мы спросили у эксперта. Одна из причин неразглашения состоит в стремлении пресекать случаи мошенничества. Например, за кредитом обратился человек, который работает по найму без оформления. Ему могут отказать в кредите, поскольку нет у него официального дохода. Но если такому клиенту раскроют причину отказа, он попытается сделать поддельную справку о зарплате, чтобы получить кредит. Или другая ситуация. Человек является родственником мошенника. Выяснив это, финансовое учреждение, скорее всего, откажет в кредите. Ведь нет гарантии, что такой человек берет заем для себя, а не для своего родственника-мошенника. А как оценивают риски микрофинансовой компании онлайн? Ведь все контакты с заемщиками у них происходят удаленно. Действительно, в онлайн-кредитовании риски мошенничества со стороны заемщиков еще выше. МФО не требует от клиента документов, которые подтверждают ее платежеспособность. К тому же все контакты с ним происходят удаленно. Однако информация, которую клиент предоставляет в онлайн-заявке, тщательно проверяется. Если выяснится, что в ней есть недостоверные данные, человек получит отказ в займе, из-за чего конкретно ему вряд ли сообщат, чтобы, опять-таки, он не повлиял на ситуацию в собственных интересах. Для определения возможности выдачи клиенту кредита в нашей компании внедрена автоматическая система скоринга. По сути решение выдавать или не выдавать средства, принимает робот. Учитывается тысячи параметров. Если система определила, что человек не соответствует решающим требованиям, мы не сможем выдать ему заем. Какие еще причины могут послужить поводом для отказа в займе со стороны МФО? В первую очередь это негативная кредитная история. Если ранее у вас уже случались просрочки по выплате займа, ваш кредитный рейтинг падает. Такая информация отражается в Бюро кредитных историй и финансовое учреждение может ее увидеть. Отсутствие кредитной истории тоже иногда приводит к отказу. Поскольку ранее человек не брал кредиты, у него еще не сложился опыт платежной дисциплины. И это повышает риски невозврата средств. Однако эта причина больше касается банков. Онлайн-микрофинансовые компании более лояльны клиентам. Еще одной причиной отказа могут послужить неправильно указанные данные в заявке на кредит. Поэтому следует быть внимательным при ее заполнении. Также необходимо учитывать определенные требования и условия, чтобы получить кредит в микрофинансовой компании онлайн. Так человек должен быть совершеннолетним и являться гражданином Украины. Вся информация, которую он указывает в заявке, должна быть достоверной, а банковская карта, указанная в заявке, должна принадлежать лично ему. А если человек однажды получил отказ, доступа к кредитам у него больше никогда не будет? Микрофинансовые компания лояльны к своим клиентам, поэтому даже если вы получили отказ, через некоторое время попробуйте обратиться за кредитом повторно. Мы анализируем очень много параметров заемщика, к тому же система скоринга постоянно обновляется. Данные о пользователе также могут измениться в лучшую сторону. Это способно повлиять на решение по кредиту.